Ребята, всем привет, вы на канале Займан, И это третий выпуск по игре Mafia Defined Edition Последней серии, то есть второй, которой мы очень долго, очень долго проходили Гоночку, гоночку То есть дела с Лери мы выполнили нормально там. В принципе, никаких загвоздок не было Но гоночка это было нечто просто Пока я не переставил на легкий режим То есть легкий уровень сложности Было просто жопа Полнейшая жопа И да, я не монах, я просто замерз Просто замерз Поэтому не пишите мне, что я монах Ну что ж, посмотрим, что нас ждет в этой серии Это, напоминаю, третья серия по мафии Кто смотрел предыдущие, приятного просмотра Кто не смотрел, пожалуйста, смотрите с первой С первой очень интересно Вторая серия, ребят, не знаю, может получилась не такая веселая, как хотелось бы мне не работает клава клава не работает. механика работает обычная нет Сара, ты как? меня провожать не обязательно мы же все равно думали встретиться черков ты что заснул на ходу Ребят, вы не против, если я на механике буду проходить? Потому что мне почему-то мембранка не работает. Ну да. Не волнуйся о том, что он может подумать. О, что-то услышу. Ты со мной или как? Не, не работает все равно. Дело не в этом том. Для него я все еще ребенок. Я понял, он тебя опекает. Луиджи многое повидал. Мы все повидали. Это мы Скажи ее провожаем. Почему ты таскаешь еду? Домой. И готовлю, и мне решать, что с ней делать. Сейчас по-любому должны напасть в голову Более это не одобрит. Может завтра настанет день, когда он сам приготовит себе завтрак. <куда> Это кошка, если что. Кошка. Не приведение и собака. Никто другой. У только две руки. Серьезно? У нее две руки, пацаны, представьте. То есть ты не шива, да? А шива баба была или мужиком? Сара, это мне? Да, но боюсь там меньше, чем в прошлый раз. Этого хватит, но он что ты ангел. Да он не любит, когда еда пропадает зря. А что там? А это? Ну конечно, это Томи. Сара вас много рассказывала. Надо же. Ты теперь знаменитый гонщик, Том. Все тебе говорят. Да, она провал... Та, ну у вас нахрен. Все. Мне миссия ваша вообще не понравилась. Больше никогда мне не предлагайте такие сложные миссии Ладно, Джульет Не пускай в дом в Увидимся в церкви. Спасибо Хорошего вечера Да, тебе да. тоже Жили бон... там свои пирожки в одно лицо ангел Сара еще еды. Это бомжи, да? Хотя не, у них тачка есть, мозг есть Какие-то бомжи Да, увы У нас в квартале многие голодают Да Ля-ля-ля-ля-ля, телочку замолажит. Сегодня прекрасный вечер для прогулки. А что это так... А, все, все, все. Только вот не эти стоит типы. Погибать из-за меня, Том. Постараюсь выжить. И это все? Ты водишься с бабником Сэмом Тропане. И все, чему ты научился, это прекрасный вечер для прогулки. А разве я не прав? Да, пожалуйста. Это намек, чтобы я ей вдул? Или что? Типа, прогулка и все? И, и ты мне Светы даже не утуп. Сыты или там. Не-не, спасибо. Ой, ну, это тоже... Ля ты на слышишь? Когда у нас будет настоящее свидание, будет и букет. Возможно, если отец не запретит мне встречаться с кем-то вроде тебя. Да, М -м. он только рад ну, будет. Потому что я видел типов. Да, Красные точки на карте стоит. были. Я тебе не говорила, знала, чем все закончится. Но стоило сказать отцу, и он назначил моим защитником именно тебя. Так что да. Ну потому что знает. я гонщик О, значит, во всех смыслах. Я думал, проблем у меня не возникнет. И внуком, быстро, стан... ты ой, ты внуком быстро станет, ой, внуком, дедом быстро станет, и, знаю, и ночью, тебя увезти смогу откуда угодно. А, значит, я твой. Я старалась тебя оберегать, Томми Анджело, с самого начала. Ой, да какой оберегать, а Алеш. Может, в кино или еще куда-то? И ты получишь букет. Я не против. <звук> так я не пойму, почему никто не напал. привет, а красотка! -а -а -а -а Здорово! <звук> <Это> да ты нам измеряешь? Отвали! Я думал, он мне. <звук> <звук> <звук> думала, он мне. <звук> не надо огрызаться, куколка. Так и быть, пусть твой хан смотрит. Неплохая <звук> идея. Проблемы? Проблемы у тебя Расты, Чувак, давай посмотрим и все. Сумку. Пусть ее это. Похоже, вы не понимаете, с кем имеете дело, придурки. Ну. То не куртка дороже, чем Дай у тебя костюм стоит. Шанс. Не испугал. Мы знаем, чей ты человек. Может, по молодости Сальери и был крутым. Но сейчас он старый пердун Марелла его со дня на день спишется счетов. Я справлюсь без Сальери. В одиночку. Говно вопрос. слышали его? Давай, иди сюда, дерьма. Давай, давай. Ой. Хорошо. Так. Ой. А как поднять? Нужен мотик, а не да что ты делаешь? Да. Подними да. трубку, Мы хорош. Живой, как испекаться. бить, я забыл. Вроде на пробил было. Мотел. А сейчас как? Мочи его, да я не знаю, как мочить. Так хм. а куда уж, круче это хм. Блин, память. это жесть. Я пошел. Прости, как тебя там, Лариса, да? Лариса, прости. Блин, вернуть. А, Сара, Сара. Ай, блин, больно было. Сара, ну ничего личного, просто меня дребаться за тебя тоже не хочется. Я не знаю, как бить. У меня не работает ничего. Может на F? Давайте посмотрим. Просто в реальной ничего не работает. Реально ничего не работает. Так, управление, управление, при назначении клавиш. Близний бой вот взаимодействие ей близ... а кью на первый покажи. есть слушай нехило он его бля, сработал бля, да Мачи, нашу, башь, он не уйдет. ля насяру а -а -а. разбивает Насяру по яйцам давай, и давай. добивает Мачи, нашу, башь, он не уйдет. еще раз Хорошо, последний остался. А этот уже за точкой с ножом. Тут уже насилует там за углом. Словесно. Братиш, я выжил. Типа самый сильный, да, сейчас будет? Окей. Минус коленка. Минус зубы. Видели зубы? А этот откуда оказался? Что нахера, не? Еще Халк какой-то. А, все, у меня дубинки нет, не есть. Надеюсь, ты крепче своих дружков. Сар, прости, я пошел. А, забыть Запрыгнуть нельзя. А че? Что с реакцией? Мне не нравится это <связь> что-то хп у него то хрена не получил, тупой, Капец он его, но он его не убил он его не убил Сейчас за трубку все-таки возьму трубка посильнее будет надо было сразу упасть его <связь> с нее Скажет, скажет? ну и сама бы справилась. Как это обычно в фильме бывает. Если что, я восьмерых Приходовал Это не домой, я посмотрю. Домой, заметили? Лайфхак, как прибыть к девушке домой, чтобы она пригласила вас на чай. Может зайдешь, чтобы я тебе помогла? Хм-хм-хм. Я думал, когда пригласишь Специально даже восьмерых пацанов нанял Притормози, парень Я просто подлатаю тебя Давай, садись да, я таки диван, подумал. Рукав, В моих синонимах это так боку. и звучит Мне только интересно, когда его вы смогли порезать плохо. Если этот это, тип даже ко мне не перетронулся. Дать что-нибудь от боли? Нет, я в норме Подорожник, дай Больше мне Как? Ты понимаешь, о чем я, Том Пусть в следующий раз Поле тебя штопает Выпить есть? Кто такой Поле? А, у а той из да, двух думает. друзей, тип один Ля-ля-ля Вопиющая -ля -ля. женщина не смотрится красиво Тем более, когда сама пьет Глотни еще Сейчас ты глотнешь у меня Она вот скажет, ты глотни еще Терпиш немного. Да, конечно. Меня чувак порезал, так. я терплю. Не хочу, чтобы потом старуха соседка жаловалась хозяевам на шум. Намек номер два. В таком деле спешить нельзя. Чем хуже шов, тем страшнее шрам. Вот как. Сейчас стараны что пола. Да, я ж там поранка Только отца. Моя мать частенько его изводила. Избивала. Он научился уворачиваться от тарелок, но однажды она проткнула ему руку спицей. Капец, вот эта мамка. Прямо насквозь. Зачем? Просто. Потому что у мамки яйца есть. Потому что была пьяни. Капец, <laughs> бедный отец. Не лучший шов. Но сойдет. Давай делай нормально, мере, ты. Будет не лучший шов. Не о тебе. Ты останешься здесь. Не хочу, чтобы ты выходил в таком виде. А я прилежу Иди на диванчике. Так обычно в говорят. Как скажешь. У тебя нет лишнего одеяла? Нет. И отопления нет. Намек номер три. можно уже не намекать Ничего. что ничего да и любви дурак так лава пройдена сара называется и лариса правда назвал. мне что лариса ее проще называть особенно когда убегал от нее точнее от головорезов которые ее думались пора привыкать 1932 год для лицо взять. какое сара в порядке босс я был с ней она работала здесь, когда еще была ребенком Своей дочери у меня нет, Том Я на все готов ради этой девочки Я тоже И все мы Точно босс. Все ради Я не попал вы парк или что? Да я их голыми руками разорву Мы даем людям защиту но кто станет нам платить, если узнает, что мы даже наших близких не можем уберечь? Так что нам нужно делать? Научите их уму-разуму Переломайте им каждую косточку Сделайте Это я, это я, да Разукрасти их рожи так, С чтобы родная мать свою. не могла взглянуть без крика Это закон И где они торчат? За Ларису я могу Знакомый копт говорит, что надо поискать в Большой биф явно знает Томми Зайди к Винни и подбери что-нибудь встретимся убив да сделаю да у меня сейчас какие-то плоскорубцы даст и все улиц. я не хочу к вене там и уяснить что таким озверевшим скотам нет места в нашем районе будет сделано босс дайте мне этот тамиган какой-то ну <laughs> не видишь? быть на нашей территории я проверю убрались ли они с района а ты с бифу доброй охоты дай тебе когда закончишь с Винни, разыщи меня в на Тауне. Хорошо, Ой, хорошо, все, отпусти меня. Мужчина, отпусти меня, поговорите с Винченцем. А, ну это Винни, да? Капец, у каждого свои машины такие крутые. Ля на эту Феррари. Красную ласточку. Винни! Эй! Ты за стволами, Том? Не, у меня все есть. Мы с Полеткой.. Нахер ты пришел тогда назад местный шпане. Не хочу их хвалить на своей же улице. Дай что-то, чем можно голову разбить. Не, ну дурной, а, и все. Просто дурной. Ну и да не хочу с дубинками, ну. На них типа автограф самого Байбарута. Да насрать. Это бред, конечно, но бьют, будь здоров будет не сладко. Ну нахрена? Это тебе точно. Дон сказал, что их надо проучить кости Спасибо, переломать тебе. А он имел в виду пистолет А не стрельное оружие Типа в коленку стрельни Там, в локоть Кости, короче А я могу стыбзить машину? <смужики> Мужики, ну сорян Пропустить поездку но ну, я сейчас посмотрю Сколько ехать? Не, я доеду. Сейчас не забываем про правила пдддддддд. Обязательно их соблюдаем. Не, ну приятно, согласитесь, приятно в старую игру с хорошей графикой играть. Нет ничего лучше. Только посмотрите на текстурки на этот, на дождь, на дорогу. Как все красиво выглядит. Ты там не это на меня. Не бибикой. С копами, правда, еще хотел связаться. Но я думаю, это и по сюжетке будет. Типа, как бы этажке, знаете, все звезды накопить. И этот. И переодеться я бы хотел бы. Все-таки во второй мафии можно было выбирать костюм. Машины под себя. Тюнинговать. Что ты делаешь а мне такой же этот кларсон кларсон товарищ полицейский сейчас припаркуюсь В смысле дай припаркуюсь чего не дает мне припарковаться тихо-тихо не беги не беги ты не похож -то на серьезного человека пешком пешком давай сразу ну ладно в а натуре чайно-то он не понимаю зачем Биф переехал в эту дыру да ладно тебе он же влюбился да, потянула его на азиатку когда мы накрыли тот шанхайский бар ну она мне нравится Спасибо. это твоя проблема то слишком деликатничаешь с бабой кони чуах А ч, Меско? Неплохая погодка. Пошли. А чё они не общаются со мной? Он сравнил, сразу. Давай наверху, хорошо? Ну так в чем дело? Нужна информация. Тут одни придут. Наверху говорит, поговорим. Приставали к дочке Луиджи? Здесь полно шпаны. Есть подробности? Одного харька звать Билли, с ним какой-то наглый болван и громила с лысой башкой. Ага, знаю таких. Они ошиваются на старой автобазе в квартале отсюда. Иногда приторговывают всяким по мелочи. Поэтому мы к тебе и пришли, Бив. Ты знаток в мелочах. За домом перейдите улицу, там их и найдете. Спасибо, до встречи. Эй, Поли, насчет тех денег. Спокойно, мой человек работает над этим. На следующей неделе все будет. Так, я хочу посмотреть на медведя не медведь впечатляет я какой блин медведь есть во всех странах все боятся русского медведя что это еще вы же носа прям 2 из 20 по-моему я больше собирал ну, что ладно. это было у тебя с бифом есть привет, привет. Мой Классных, ты возишь костюмы из мексики нет, идиот! Эти костюмы украдены из магазина в центре! А вот мексиканец, то есть бывший, живет в Пацаны вы не мы, а кто да? да, да Кто-нибудь видел когда-нибудь разборки немых людей? Ага. А если нет, нам только нужно разыскать в чайно Тауне типов, которые похожи на нас. Ты взял сегодня с утра мою щетку? Нет, это была моя щетка. Я тебе говорю, она выглядела по-другому. Ладно. Пойдемте. А что эти типы вообще не общаются? Ну, где-то даже должны быть эти а, диалоги, правильно? Ну, типа хотя бы текст или хотя бы звук. План такой. Я и всех ты делаешь тоже охрененный И план охрененный план план таракан Слушай, чувак давай побыстрее выпить дверь говорю хорош а вот везет. они да. хорош минус лицо нас одно лицо ними, да, вот нас не Мне нравится, когда ну, на сяру убивает он. Ну, типа дубинкой вплотную разбивает. то прикольно смотрится. По ножу вообще на пошла. Не, вот этот прием мне не очень нравится. Кстати, очень мало анимок сделали именно. Мало анимок. И нравится мне эта анимка. Первая больше нравится, где Носару разбивает. Так, тут аптечка где-то есть. Аптечка мне показывает. Скорее всего, она в здании. Ну их тут много, да, получается, будет? Дверь не открывается? Нет. А, мне еще и бежать за ним надо. Окей. А я еще так быстро бегу. Эй, а я без ствола. А, нет, со стволом. Окей, ты окей. Не Я не против. Чего, Я говорит? А, где тут? Север, иди, юг, где Где ж тут вообще? Ладно, будем. А. Для дураков стоит лестница. это не делает вообще можно было так охренеть не прикольно прикольно мне это нравится на патрике только пособирать вот как раз 17 это кряк Карабин, да? Охренеть, все, я с карабином поиграю. А, это враг, типа, уже. В смысле? А, это то. Это это, друг. А ч я горю? Ч я горю? Сейчас я Патрики возьму. А, патриков уже нет. Ну ладно, журнал возьму. Фантастические рассказы. Два из двадцати. Я сделаю так будем хеды хеды ставить слушайте мне не нравится что по сложности я тогда перестал после гонки на высокую сложность просто очень странно реакция полиции а у меня уровень сложности стоит низкий все окей обычный режим, да? все, вот так. режим вождения, симулятор, симулятор пушки. все, в принципе, нормально. так, у меня хпшки мало, мне бы использовать аптечку. Вот я хочу патрики на карабин. А патрички хочу. Не мучись их. очень мало. Он наруж шел, да? А, это все? Окей, давайте используем птичку. Хорош. А, дробаш. Вместо этого использовать. Я думаю, дробаш лучше. Не, не, коряк лучше. Они не ходят, они не Серьезно, мы не шутим, да? Слушай, ну ты прикрывай, я не буду высовываться. А где патрики мы подогнем нужна поддержка так еще где-то здесь того и слабо вижу но с левой стороны где-то за диваном тип чего не высовывается вот он ранил или любил все, у меня нет патриков я не знаю как мы теперь будем выживать попробую у типов пособирать а я у них никак не пособираю. ух ты ёпта. Ой уют попади хоть раз чувак хоть раз попади где граната все они убежали да удар его! Короче, чтобы вы понимали, когда у вас в руках пистолет, вы не можете в рукопашную драться нажимал q и мне не получается его ударить прикладом пистолета никак <Слышленный> так умри <Слышленный> <Слышленный> ты что да сядь ты есть молотов где-то, я смотрю. Молотов по значку есть. Может попробовать спалить их, да, и все? Вот он молотов. Все. А теперь знать бы, как его выпустить. О, на Г, да? А ну-ка. Хорош. И сюда одну. Хорош. Видели, прям наживье брал как раз два молодого все я думаю можно пушить пару человек я точно подпалил это этот который сп... по ножовщиной на мне В смысле что это за рэмбо что это за Рэмбо? Три пули в него пустил, он просто подбежал мне и заточкой тыкнул один раз. Это кто вообще? Рокки какой-то? Почему ему не дали пистолет? Почему он заточкой бегает? И почему у него так много хп? Объясните мне кто-то. Не, я понимаю, что я выбрал высокий уровень сложности, но все же... Пешки сами не восстанавливаются, да? Они чуть-чуть восстанавливаются. Хорош. хэдшот шот, шот, шот шот Да вылез ты. Ладно. А! <сас> <п Short music> Блин, ну я не знаю. Ладно, я по фану начал играть, давайте по-серьезки сделаем, а то мы так долго будем эту миссию проходить. На высоком уровне сложности, конечно, посложнее. Ну это логично, да? Учитывать всю логику, это очень логично. Давайте сразу молотов, сразу молотов, сразу пацанов съедаем. Съедаем пацанов. Отойди, дурак. И на перебишку, чтобы они сделали какую-то. Так, хорошо. Эти есть. Мне главное, чтобы вот эти позицию не заняли. Это улек русалочек. Это что такое? Мне, пожалуйста, виски с колой и со льдом. Бля, это Фредди Крюгер, пацаны. Это Фредди Крюгер. Фредди Крюгер, только без этих. Где э, его? Как они называются? Короче, без ногтей. Без ногтей. Фредди Крюгер в баре. Как называется? Бар Лов. Пусть будет. Пусть называется так. Ты свой? Свой. Да, капец, он меня напугал Сейчас я соберу Патрики Что тут у него есть? Карманный револьвер Не, мне нравится мой пистолет Капец, да, надо было так умереть, да? Вот только посмотрите, как он умер Эй, дружище Выпивка за мой счет Да просто жесть Как так можно было сдохнуть? Ну, вот представьте, молота, да, в него так попал, что в текстурке тупо чел присел. Так еще так ровненько, типа что-то заказывает. А, что с тобой? А, туфли запачкал. Да не печалься, я тебе губку куплю. Сразу после этой движухи я куплю тебя. Ну и вон нахер. Да он просто бешеный. И то последний выстрел был хэт, четвертый выстрел. Я очкую его, я отвечаю. Он очень сильный, вот этот тип. Джон, Двой, другой, давай, Сухи, давай к машине, Том. Это, типа, тоже тип из ихней банды, получается. Жми Стрелять мне можно. О, можно только патроны не бесконечные вот это херово Пока не стреляю. а как отменить пистолет он мешает управляемости как блин ну тарантайка машина водопиляет. точно не для гонок не парься, я за рулем последний <laughs> вот это из-за этого я бы и парился как раз то что ты за рулем не меня перехвалили про то что я гонщик чтобы кто-то так же обоссался как они ты присмотрись и увидишь что у них мальча прямо из тачки льется ты преувеличишь ты преувеличишь не дрифтит прикольно ну как дрифтит при поворотах торможе женщина женщина из-за тебя вот это я да, вы че дурные уже зебры, тут нигде зебры нет. Ты что, спишь за рулем? Да не. А что, надо? Да они рассчитывают удрать. А, они еще не О, знают, оп, как ходят. Ты, может, тоже будешь стрелять? Нет? Слушай, дари на газ! Да да ты, ты, наверное, стреляй. О, я попал. Там надо много хп-шек сбить, а для этого надо догнать их. Или не знаю, как-то может про этот. Это Кто последний? О чем он? А, они в аварию попали, или что? Этот тупой баран разбился нахер! Ну теперь они никуда не денутся. Замочи его там. Нет. Нет, не надо. Прошу. Я не хочу сдохнуть здесь. Везем его в лес, в лес, в лес. Боже, Тип здесь ты. не хочет сдохнуть, но вообще хочет. Ты что, как можно жалеть такую мразь? Он-то грохнул бы тебя без колебаний. Просто стреляй и не думай. Ну, по сути, да. По сути, они, вообще-то, стреляли в него. Все равно он уже труп. <свёк> <свёк> Боже мой, Том! Очнись уже! Забыл, что они хотели сделать сары нет просто Эй, пойдем отсюда пока легавым нет ну не эти у него достоинства есть он добрый ему эта работа не для него что тут непонятного он не может просто взять так и убить человека то есть переломать кости это одно Наверное, каждый из нас может переломать кости если у вас человек вывел, я думаю, дать вам дубинку mm -hmm. связать того этого человека, вы будете ломать ему кости, правильно? У меня стрит. <режит> <режит> я такая жизнь не по карману? Просто везет. Я, я сейчас думал? Я еще дам тебе шанс Вез... отыграться. Вы с нами, босс? Надо обсудить дела, Поли. Парни, есть проблема. Наш человек из судмедэкспертизы прислал это. Фамилия трупа Гелотти. Где ты его видел? Узнаете его? Да, один из уродов, которых мы прикончили. А? И у него в башке оказалась пуля? Да, наша работа. Ну, Копа пусть нам спасибо, скажут. Он же насильник, босс. да? Как будто а он там деловой, да, становится с каждым разом. Хотите, чтобы политики пришли к Морелло? Продолжайте убивать их детей. Это не все. В машине будет... Ту деловой один, становится, да. мне не нравится. Да, но... Мне он не хочется ними играть. И кто он? Племянник президента? Двойной в голову поли. Любое дело делай до конца. Он выжил? Да, хотя и провел неделю в бою. Охереть. В Сможет он опознать кого-то из вас? Не знаю. Наверное. Ясно. Охереть. Так. Мы убьем двух птиц одним ударом. Короче, мне в больницу Похорове надо ехать, добивать его, да? Сэм, а, в похороны. Ты пойдешь туда? Проследи за везунчиком и успокои его. И как я его узнаю? Он похож на человека после автокатастрофы. У него рука сломана. Ищи гипс. Нужно как-то отвлечь их, пока Сэм будет прибирать за вами. То мне надо фитили обмакнуть. Это бордель? Как-то пошло звучало. Рядом с храмом Святого Михаила. В последние годы Дон вложил туда немало средств. Мы с Эммомтором. Однако, хозяин вдруг решил вести дела с мистером Морелло, а не с нами. Я должен напомнить ему об обязательствах? Да. А затем все взорвать? Что? Если Морелло хочет забрать мой бизнес, оставим ему руины. Слушай, Том, мы не можем отправить Поли или Сэма, их там уже все знают. Они Слушай не меня, старый борт, а вот Ты мне не указывают, вообще покажи. понял? Ясно. Что насчет хозяина? Нужно найти и убить его. Если шлюхи заметят, что ж, будет им уроком. Разберешься с хозяином, поднимись к нему. Сейчас все курят. Заберет. Одну секундочку. Я просто по времени посмотрю, сколько прохождений. Я все документы и деньги. И установи взрывчатку. Винченсон даст тебе все, что нужно. Уверен, что взрыв отвлечет их внимание. Да. Но будь осторожен. Стрелять можно только, когда тебя не видят. Томми, еще кое-что. Одна из девочек сливает Морелло сведения о наших делах. Лариса. Сначала Лариса. Ней, а уж после устраиваю взрыв. Да, Лариса. Томми, нужно грохнуть девку? Фрэнк. Жаль, Он мужика грохнуть не может. Дома, но нужно защитить семью. Ее зовут Мишель. Обычно а. она работает наверху. и сверху в смысле? Есть, в есть баба, которая снизу понятно? работает, а она работает сверху. Наездница. Да, там. Понятно, босс. выполняется да ну, я не смогу, мне кажется, он не убьет его. Ну как? Давай, типа. Ладно, давай посмотрим. Но я сомневаюсь, что я убью бабу. Возь, Хотя я крылья, помню эту я миссию сей. еще с 2000-х годов. Там, по-моему, в бордель едешь двухэтажный. Там, естественно, все. А что? Дай сесть. Я хочу за руль, слышь. Чепушило. Дай я за руль сюда. А, мне поделись. к Винни пуху поделись. надо сначала. Окей. Епох, привет. Мне тут напели, что тебе нужно фейерверку да? Ну, типа, да. Есть чудо да? Полапаешь там За дядю Винни. А? Не да. сегодня, Винни. Три Сиси за дядю Вини, по Не спрашивай, почему три. Только дай мне руль. О, спасибо. Погоди. Болт. Выходи. Машина называется Болт. Мне мне выслушать. Насчет девчонки. Мишель? Да. Я не прошу тебя убивать ее. Пусть она просто исчезнет. Этого достаточно. Ты ее знаешь? Да, был с ней пару раз. Она неплохая, Том. Даже можно сказать, хорошая. Просто глуповатая. Ну, короче, не заслужила она, чтобы... Чтобы ее убирать лишь за то, что она любит слушать мой треп. Думаешь, она свалит? Когда поймет, что иначе ей не жить, конечно, свалит Вот сотня, передай ей, чтобы она могла убраться подальше Ладно, Сэм, я постараюсь Большего не прошу, за дело Все, поехали Ой-ой-ой-ой, а -ой -ой -ой -ой -ой. что это за машина такая? На дрифте это та девчонка с гоночной трассы, да? Ну, по крайней ну, мере, скорость у нее неплохая. последний раз, самый последний. Я озвучил тебе свое предложение, ты выслушал, И хватит об этом. Хорошо. Скорость неплохая у машины. Для таких приятно ездить. Не привлекай к себе внимание, пока не найдешь хозяина. Он думает, что он неуязвим, так что ты без труда к нему подберешься что еще я должен знать это все только ты не затягивай и лотти помер молодым так что речи толкать будут недолго когда бомба взорвется я сделаю свою ясно я сейчас выдаем и облажался и тебя посылать борту а я вынужден почищать за тобой на похоронах скажи разве это справедливо это всего лишь работа. Тоже мне профи. На этот раз постарайся сделать работу до конца. Не, ну хорошо, хоть бабу не убивать. Вот это мне уже нравится. Все-таки. Скажите, Подозраю, раньше у мафиози была честь. Не как ни крути, После да? Раз они пели то же самое, что и в моем детстве. Ну, типа сейчас фильмы какие-то посмотришь. Не похрен, не похоже, баба, мужик. Похрен убить и дом, убить. А здесь всегда. вот в игре. Все-таки Все вот мафиози ученик, имели честь. Знали, что. Бабу не обязательно. Лучше не трогать. Все-таки, в первую момент, очередь, она женщина. Не, да? так часто, не ну может, если она что-то такое сделала... это странно -то ты Не знаю. Прям вообще запрещенная. Неплохая шутка, то запиши ее. Спасибо. Обяз... Запишу обязательно. Вот свадьбы. Это уже повеселее. На свадьбу я бы сходил. Ты там не планируешь? Но, возможно с вот ларийской с ларийской поле а устал ждать она еще пиво Сейчас наливает не сможет склеить девку даже если весь клеем обмажется я женюсь на ней мне пиво будет бесплатно наливать мама оставила всякую надежду ты будет всем и мне и моим друзьям Блин, быстрая машина, мне нравится. Прикольно. Это кто Том сказал? Семье твои Удачи. Это тебе? храм, да? Бля, прикольно. А что мне дальше делать? Прижайте к отелю Карлеоны. Ну, я так понял, он здесь следить будет, а мне что-то надо доделать, короче, свою работу. Ну что ж. Давайте. Конечно, здесь тут недалеко. А, тут рядом вообще. Куда ты едешь, дебил кусок? Не забывайте о приличиях, ладно? А маску надо одевать? Нигде не написано вход в масках Так, что тут? Бон, Тим, Спир То есть, входить только с пивом Хэппи Хоу, 3, 5, ПМ Что-то там, часы какие-то Не знаешь, где найти хозяина Я просто дверь стергу, друг Я просто дверь Блин, я не умею так свистеть Ну да, походу, только я красавчик тебе девочку или выпивку а а, это типа другое? это госпожа-госпожа а найдет есть То есть она только предлагает ну, с девочкой я помочь могу. Пойдем. выбери то что понравится и наверху вы познакомитесь поближе не спеши выбери рюмочку расслабься и развлекись как вот, следует ну, ладно давайте выпьем чуть-чуть мне надо поговорить Да какой хозяин выпей Полагаю, вы от наших новых деловых партнеров. Да. Вы знаете, Мишель? Я знаю лишь тех девочек, которые стоят за вами, сэр. И свободны только они. Окей. Окей, с кем еще можно поговорить? Давайте с этой. Я ищу Мишель, где она? Сейчас свободны только вот эти девочки. Выбери себе кого-нибудь и не суетись. В принципе, можно, да? Можно, пока что девочку какую-то приходовать, а потом уже к Мишель пойти. А у них одних лица одинаковые у всех. Только прическа изменяется с. Мы можем внешним просто видом. Если больше ты ничего не хочешь, любой твой каприз. Ну блин. Слушай, а можно твою забрать? Можно твою? Дядь? Дядь, ну да, я два раза больше заплачу. Конечно, нормальных разобрали. Не, ну это так себе. Ну вот тоже, ну правда, у них рожи одинаковые все. Да более менее еще. Ладно, давайте с вот этой, с вот. Этой. Скажи, что такой красавчик, как ты, делает в этом месте? Еще девушку по имени Мишель. Да, еб твою мульт. Зато я свободна. Да насрать уже, походу. Он никого не хочет кроме Мишель Мишель ему упала к сердцу Я так понимаю сюда заходить нельзя Что, как? Я? Паша Через мой труп И пистолет достал Ёпта Зачем я это сделал? Найдите Мишель. Короче, я убил управляющего. Зачем я пистолет достал? Короче, их тут сейчас жопа будет, я вам говорю. Просто жопа сейчас людей будет. Ладно, сейчас я ствол возьму. Валенку. Только не знаю, как лучше пройти. О, зато Патрики есть. Патрики есть, уже полдела сделано, можно сказать. Эй, а подожди, подожди, как, как ты прошиваешь? Аптечку надо. Не знаю, куда я выхожу. Вообще не знаю, ну. Что за звук крысы что ли? Мне кажется, надо назад вернуться. Либо там где-то на втором этаже она. И что по ее, да, надо найти и все. Давайте попробуем. Блин, мне жалко, что и управляющего убил тут. По сюжетке могло что-то происходить. блин они тоже не херово попадают причем без прицела это ли и это помощь прицеливание мне мешает тут даже уровень сложности не причем, просто реально мешает помощь прицеливания. все-таки физики здесь нет. По физике, ну, типа, коленку подстрелил. Ну хоть кровь есть. Где он палит? Сзади где-то. По звуку я вообще сзади слышу. то птичка есть. Ну, в принципе, это если меня подстрелят. А, он перебежку сделал. Сейчас я патроны пока пособираю. Сейчас зачистим, короче, первый этаж. А, вот он где я. Это что? Записка. Записка-отписка. столько дверей а? Найдите номер 208. 208 номер. Это наверное второй этаж, я полагаю. <coughs> Потому что первая цифрика обычно означает этаж. Патрик, я все, да, пособирал? Это что такое? Давайте, наверное, возьмем дробаш. Ди, ди, ди. Как? Да сто. Подождите, я не готов. Я не готов так рано умирать. Все, теперь поговорим. В принципе, я их уже спровоцировал, да, на себя. Сейчас можно помеж этажей здесь постреляться. Вот и здесь стану. Не, давайте все-таки по правой. Ты ч, ресторатор, что ли? Ну, хотя бы так. По одному. <плыв> Давайте зачистку сделаем этого этажа. <плыв> Уж какие они Сильные это, а? Охрените в сильнее дерется, чем этот. Чем с пистолетом. Что это такое? Сигаретные вкладыши. 4 из 20. Понятно. Они мне вообще понадобятся? <кхем> Какой мне номер нужен? 208. Понимаю, тут... Не... Хотя, не, он, в ленте знак вопроса Стоит Что это такое? Королевы на прочесть заметку Уитные номера, роскошные... Ну, понятно от... э -э Реклама отеля, визитка Ничего интересного Тут двери нету, да? Окей, давайте пойдем сюда Наверное, вот это 208-й Хотя нет, был бы номер <с> Зачем я туда... Так, выбивал его. Я думал, по сути, это как-то влияет на миссию. А, выше, выше находится, выше. Значок показывает. Тоже никого. Окей. Okay. Димы еще не были. Здесь зайти нельзя. А, в этом коридоре я как раз сюда пришел, да? Надо оглядываться, потому что я сильно вхожу так и даже не не смотрю, что где находится. Ну типа, если враги где-то за стеной. Вот здесь еще один был, точно помню. Потому что я одного убил. Так, понял. Понял, дети. Хорошо. Да ходячий мертвец. Вот она, вот она, вот она. Это она. Я уверен. Это точно она. Блин, 4 выстрела, чтобы типа убить. Охренеть. Либо хэт Конченая помощь В прицеливании Конченая просто Вы видите, я просто пытаюсь Попасть в голову Кстати, в Типа уже раз 5 попал я, Наверное, раз 5 попал Долго это еще будет продолжаться? Давайте, наверное, сначала посмотрим Потом зайдем в этот кабинет это ведь она, да? Или не она? А нет, это обычно проститутка просто Просто-просто-просто проститутка Че тут? Опять Опять визитки, опять визитки Лифт, лифт не работает Давайте, наверное, зачистку этажа полностью произведем сначала, да? А потом уже Пойдем по делам сходим Патрики а че я не могу взять? Карабин, карабин. Вот карабин хочу. И карабин мне нравится. 15 патронов. Я бы сейчас еще не отказался от аптечки. Если бы была аптечка, было бы прикольно. А карабин он, по-моему, фаншотит. Фаншотит, если я не ошибаюсь. Ну, здесь все чисто, тут ничего не будет. Вот, получается, здесь будет 208 номер, но я хочу полностью зачистку сделать. Так, чтобы наверняка убедиться. Все пусто, конечно же. Смотрите, еще есть наверх, да, путь. А не, он закрытый. Ну, все, тогда иду я задание выполнять... Иду да, выполнять задание я так понимаю здесь еще сейчас стрельба будет а! А! Уходи! ты мишель знакома с парнем по имени сэм возможно, много кого зовут. ты его знаешь работает на дона Сальере. возможно ты выуживала у него сведения о наших делах и возможно дон морелла заплатил тебе за ценную информацию нет, Сэм не верит. Я… Я молчу, и он это знает. А Дон теряет ему денег, потому что кто-то не держит язык за зубами. Я только посплетничала с кем-то из девчонок, Морелло. Я не хотела ничего плохого. Простите меня. Скажите Дону, я буду держать рот на Донке. Я знаю. Простите! Прошу, простите! Страшно тебе? Слава, всегда помни о страхе, который чувствуешь сейчас. Помни о том, как твоя жизнь висела на волоске. Еще хоть раз покажешься в этом городе. Тебя найдут с парой дыр в затылке. Ты поняла меня? Бабок-то ей и, дай, и, мало ли, может у нее нет. Радуся, что у Семи доброе сердце. Давай, дева, Вали, скоро здесь все взорвется. Шлендра, та да иди отсюда, Исчезни, пока я не передумал. Вообще. Так, что делаем? Доберитесь до кабинета управляющего. Знать бы еще какой этаж Хотя, наверное, этот Давайте я все-таки корягу возьму Коряг А, понятно, конечно Почему бы и нет револьвер у него в принципе этот в а не такой... в капец даже в руку не попадает просто тут в голову не попал высовываться Не любит он, да, по честному сражаться? Окей. Ночи, Это все не все? Не, ну понятно, еще в управляющего кабинете сидит тип. Сто процентов. Скорее всего, в него пуль, наверное, 10 надо будет вставить. Если не меньше. Сейчас я, наверное, все-таки револьвер возьму. У него урон я думаю, всяко больше. О, еще одна проститутка. Иди домой. Позвони мне. А сзади сзади сзади уже слышу вот тут только с коряка его от меня. власти так понял никто не будет да хорошо все-таки надо двери убивать, мало ли может что-то интересное будет все таки уже и улица. Хотя пока что я выбивал дверь, и я... О, Ничего О, интересного О, не О, нашел. О, не стреляет, ну вы поняли. <laughs> типа не было, типа не было. Потому что если бы он стоял за вот этой маленькой вот э, стеклянной штукой, было бы видно его шапку, он просто телепортировался. Знаете, как в пабе боты телепортируются, так и этот тип. Сюда, Все, так, пистолет какой? Пистолет обычный, на револьвер меняем и пошли. Блин, нету револьвера ни у кого вообще. Тупо, давайте на агрессию, да, Я не понимаю, я не понимаю просто. Во-первых, я три раза нажал на контр, чтобы он стал за укрытие. Играш вроде не в раннем доступе. Ну, почему такие баги действуют? Вообще непонятно. Ну ладно. Опять снова сыграем на агрессии. нет тут задрали вы. Подожди, что-то было. О, есть револьвер. В принципе, не обязательно дожидаться прицела, да, пока он упадет на типа. А, вот в чем дело. Ой, я вижу эту. Так. Тихо. Ждем, ждем, ждем. Не против та мигана я ничего не смогу сделать. Тут надо очень аккуратно. Капец, он строчит. Какая граната? Где граната? Да перезарядись! Объясните мне, почему такая задержка? Пошла граната, и тип кидает через секунд 40 гранату. Это был байт? Серьезно? Боты настолько умные стали, что начали байтить? Все, я тупо на агрессии, все. Не хочу ничего слышать. Не хочу вообще ничего слышать. Я тупо играю на агрессии. Сюда. Его меня. Я в я Чувак, я отвлек. А -а -а -а, здесь есть патрики. Патрики на коряк. Где-то. Вот они. Все отлично. Только единственное, я пищу еще аптечку взял, но аптечки нигде нету. И вот тут лучше не спешить, мы сделаем вот так. Фух. Ты шо, вот это прошил. Вот это у меня прошил. Сейчас немножко ХП наберемся. и вот так буду действовать. Не, Ну опасно выходить, опасно Хорошо Тут Томпсон А Томпсон очень опасен Ну как он прошил? Капец Что можно сделать против Томпсона? Вообще ничего Я даже не понял, попал, нет? Кто в укрытии? Опять вроде как попал, но... Так, хорошо. Еще один есть. А, его ранил. Убил. Ну что-то очково все равно идти. На карте написано, что 4 трупа у меня впереди. В принципе, это должны быть все. Томпсона нету? Я хочу Томпсона Вот если Томпсон будет я смогу просто разваливать А если еще и аптечка О, Томпсон Томпсон Пацаны, у меня Томпсон есть У меня есть Томпсон Охренеть Ну что, зайки, вы готовы? Вот это сейчас будет Вот это сейчас будет, я вам говорю Конечно, еще патриков набрать и аптечку потребить. Я думаю, в принципе, у меня равных не будет. Блин, я не знаю, мне его жалко. Вы смотрите, как он смотрит. Что, убивать его нет? Ладно, пусть живет, в принципе. Плохого он ничего не сделал. Заберите деньги и документы. Понятно Понятно И в итоге, где все-таки деньги и документы? А, вот Ну все, сейчас, сейчас будет жопа Остановите бомбу О, -о, -о еще и полиция Блин, с полицией, конечно, связываться не хочется. Ни хрена себе. Только хотел сказать. Капец. Мне кажется, он бы не перепрыгнул. Сам бы не перепрыгнул. Вот это только что его взрывной волной подкинуло. до да. его счастье. Хотя ему повезло, что он просто выжил. У нас и взрыв. Вот а День уже там стреляют мне. Так и не понял. Где они стреляют? Я не пойму откуда. <свят> что с лицом, друг? Видели это лицо? Святые грешники. Ну ладно, давайте, надо все-таки пройти эту миссию до конца. Хоть пора уже и заканчивать серию по тайменам. Потому что уже свыше часа серия идет. Но я думаю, мы пройдем, потом закончим. <свят> Сначала не надо понять, откуда типы у меня стреляют. А. -а, -а. Если вот так, то я могу. Я могу проучить пацану. Охренеть. Все, я в Томи просто влюблен. В Томи Скажите, это оружие охренено. Это просто автомат мечты в это время. А кто говорит? Покажись. Покажись, кто говорит. Конечно, хорошо, что мы не с ментами. С ментами не хотелось бы портить отношения. Где-то, я так понял, сзади меня они бегут. Я хочу все-таки постреляться. Убегать, конечно, интересно, но... Все-таки хочется постреляться с ними. Вот здесь будет, да? Ой, блин, менты! Ну, подождите, это уже не очень честно, это моим принципом. Капец, я не хочу ментов убивать. А они будут по мне стрелять? Или просто, типа, задержать хотят? А, он уже стреляет, ну, пошел ты. Давайте, наверное, все-таки на томик перейдем Блин, мне жалко, я не хочу ментов убивать. Они ни при чем, они просто делают свою работу. Пять патронов последних осталось. что сзади кто-то? Ага. Вообще кто мафи, мафиози или полицейский? Ладно, хрен с ним. Все равно дистанция большая. Ему тяжело будет цены. Охренеть. под именно начинается реально такой под так где-то здесь походу на перелазить уже -то не пойму куда лезть кто это говорит Это что? Журнал? Ну да, мне журнал сейчас очень пригодится. Что сделать? Использовать лестницу? Окей. <клес> Блин, мне нравится. Мне очень нравится сюжетка. Прям... Я не знаю, можно было сделать было лучше. Все-таки именно если учитывать мафию, классику, да? Это просто лучший вариант. Мне кажется, лучше нельзя было придумать. Здесь нет вот этого экшена, понимаете, где один убивает 100 человек. Здесь просто приземленная интересная игра. То есть не то, что там неудержимые какие-то, да, где команда там по 500 человек разваливает. Зачем это все? Тут сюжетка интересная, где семья, да, где типы защищают всех, кто в ней состоит. Само вступление интересное тем, что именно чувака да, подвез. Потом тебя приняли. Но ну, Гонка, конечно, миссия мне очень не понравилась. Очень не понравилась. Мы как бы низко мы не пали, смерть это искупление для нас. Ульям был грешником, верно? Но также он был любящим сыном, заботливым братом и верным другом. И во имя этих качеств. Помолимся о спасении его души. А сейчас, я думаю, ближайший друг Билли хотел бы сказать пару слов. Спасибо, отец. Я так понимаю, перестрелка и здесь сейчас будет? А, мне же его завалить а... надо, точно Хочу отдать дань уважения Билли Я никогда не говорил Но ты был мне как брат Бог знает, сколько раз ты выручал меня в передряг Не знаю, как я буду Что вы здесь делаете? Стойте, это ведь он Тот гад, что убил Билли Ах, опять перестрелка. Думал уже заканчивать серию А у меня союзников нету А, хорошо, конечно Я ведь привык в солу действовать Ля, не убил с пяти патронов. Ой, валим, валим, валим. Валим на гелики. кто это С Томпсона? Стомпсона кто-то валит. Надо его Поприходовать Если я Стомпсона, вот я чувака вальну, я заберу его патроны, и, в принципе. Ага, он спереди меня. И, кстати не так много поэтому хорошо теперь надо забрать у него патрики я буду король этой церкви о все уже менты подъезжают смотрите можно выбить дверь Да можно по лестнице подняться как сделаем это, да. это был его отец. Его мать. Да в этом городе по-другому не будет Не на патрике у этого чувака взять он перебежку да сделал я надеюсь, тут не на время Все, вот Патрики на Томиган. Хорош 20 патронов, да, все, и хана Блин, Молотов Ну как он достает? Я не понимаю Да что менты, это очень плохо Такой блин. Чип... Думаешь, мне это нравится? Я думаю, да уверен в этом, что тебе это нравится. Это он мне да, говорит, что это ничего не решит. Что вы наделали? Убийство в Доме Божьем? Они преступники, отец. Воры. Насильники Убийцы Но Господь принял бы их Попроси они о прощении Может быть они могли бы помочь бедным Все-таки как у них, них разум да? затуманен у священников Они верят в то, что человек не может измениться бы, в том, что Ох, ты мразь. Вот этому прямое доказательство Вот человек меняется лучше поторопись. Хватит крови, прошу! Простите, отец а? Можете считать это божественным возмездием. Теперь мы квиты? Да. Пока что. Это компенсация. Мне не нужны грязные деньги. Кровавые вы взяли? Как по мне, особой разницы нет. Кстати, да. Да, полностью согласен. Это за то, чтобы залатать тут дыры от пуль. Из-за ваше молчание. Копом скажете, что у стрелков был акцент с восточного побережья. Откуда издалека? Ясно? Я не буду лгать. Просто ничего не скажу. Ладно. Мы бы очень не хотели возвращаться. А ты где был твою мать? Их парни узнали меня двоих. Он оттуда. хоть не убил его? И тут же выставили из Где они сейчас? Там же, где... Блин, я труп хочу посмотреть. Надо Симпатя. Все-таки падры не убили, да? Ушел. Я что-то думал, что он его сейчас убьет под конец. Я бы сильно разочаровался на самом деле. Скройтесь систему, Барри. Кто? Подожди, а где мой союзник? Я не хочу с ментами перестреливаться. Ой, нет, что ты делаешь? Блин, сколько ментов, а? Я думаю, не вижу. Я не хочу ментов убивать. Надо птичку использовать. Так, аптечку мы использовали. Идем дальше. Не знаю, очень много типов, очень много копов. Как, как он так в открытую выходит? Я не представляю. Человек вообще просто по улице ходит. Только сейчас выстрелы услышал. До этого думал, что здесь кино снимает, походу. Я бы взял тачку. Я бы просто взял тачку и свалил отсюда. но Видимо, это не в интересах моего напарника. Мне не нравится эта помощь в Патроны закончились, 4 пули, то Мигана осталось. Блин, и то, и то не получается, заметьте. Так, меня пушит тип. Сейчас за будкой типа главное убить. Блин, еще Патриков нет, Патриков. Капец, за война. Охренеть. Вы, я понимаю, война. Ой! Oh yeah. У меня ни патронов ничего, дружище. Надеемся только на тебя. Уже очень много звездочек. и не знаю, сможем ли мы перестрелять всех. Я думаю, вряд ли. Скорее всего, это просто невозможно. Едут еще типы, еще типы, еще менты. У меня до сих пор оружия нету, так сказать. Я есть уже, есть пару патриков. Давайте постараемся выйти над с ними. В принципе их немного осталось, их немного осталось, можем вытянуть. Снизу не канает. Давайте один тип, один тип остался. В принципе мы всех перебили, боже, мы всех перебили. Капец, мы тупо всех ментов перебили, охренеть. Кто говорит вон он? Так, хорошо, хорошо. В принципе, мы можем садиться и валить отсюда. Я не знаю, просто всех ментов перевалили. Он на задержите его да, задержите меня, если сможете. Сейчас так я понимаю, просто надо оторваться от ментов, а потом уже нихрена ну, себе. Ребят, видите, эта серия получится длинной. Да, Денек выдался богатым на сюрпризы. Для ментовской машины это сильно маленькая скорость. В общем, сейчас направо повернем и а потом вырулим уже место назначения. А, у нас Вы колесо пробито. От того, что ты устроил в да, там ад творился. Но я все сделал. Вообще все. Типа все равно сзади да. едут. Вообще все. Странный значок какой-то показывает. Она.. А, это типа колонной какой-то, хрена себе. Ни хрена. Вы заметили, колонна какая как будто Они это, какого-то как там мафиози Вроде... везут. Должно быть собрали всех легавых в городе. Ну да, я что о чем говорю. Ух, а все? <laughs> это типа я Слава оторвался? Блин, это любое ДТП скорее. будет не, не опасным давай, для сюда. меня и последним. На дно. По всему облежу, вот это надо, надо очень не Я свой пацаны, я Коп! свой. Коп! Коп! Ну как? А <laughs> ну в смысле не в том, прыгай, в том, что. Давай, давай Ладно. Понятное дело, что разбитая машина, за ней сидят люди в черном, так сказать, да? Легко засечь. О чем я говорил? Да, точно. Не парься. Священник будет держать рот на замке. Мы надрали зад Морелла. А тебя поля уже не обвинять в Копы нас засекли. Да я понял. Не обязательно говорить это при каждом нужном случае. Может, конечно, где-нибудь залечь в этом. Короче... Улички, уличи, улицы Блин, вот эта механика Надо перезагрузить перед следующей записью Там Пап когда будет Перезагрузить, чтобы Не механику играть Не на механике Все, сейчас выполняем миссию, ребята И будем заканчивать серию Десять серия вам хотя бы более-менее понравилась и вы поставите лайк, оцените ролик. Всем офицерам, Повторяю, Я это сделал, потому что спокойно меня спалят на ментовской машине. Давай быстрее. Но быстрее, пока бугони не сообщили. О боже. А Я нашел говорили? на что сесть. Да, точно пропустить станет. поездку давайте посмотрим ну, да ура. давайте пропустим поездку <свист> <свист> <свист> скройтесь с эмом борис сальери сын спасибо что помог мне я уж была думал мне крышка ты бы сделал для меня то же самое знаю но когда понимаешь что жизнь на волоске господи до чего паршивое чувство мне-то можешь не рассказывать просто не думай об этом вообще ни о чем не думай это самый главный мой тебе урок хорошо все наконец-то мы прошли главу святые грешники интер медиа уже 38 год спустя 6 лет господи то а, опять мы возвращаемся устроил в то время храме. самое веселье еще впереди ты же понимаешь, что я уже могу посадить тебя до конца твоих дней. Вероятно. Если сможете доказать хоть что-то. Но тогда вы не узнаете о Морелло. Простите, что долго моя смена только началась. Что будете? Два обеда, пожалуйста. И еще кофе. А знаешь, давай сразу кофейник. Вернемся к делу. У тебя были проблемы после этой истории в храме? Это очень странно. Никаких последствий. Думаю, Сальери занес кому надо, ведь это даже ни в одну газету не попало. Но мы залегли на дно. Месяцев на семь-восемь. Копы часто заходили в бар, показывали, что следят за нами. А Фрэнк узнал, что Марелла помогает Гелоте переизбраться, чтобы тот занялся Доном. Мы нашли бухгалтерские документы в офисе Морелло. 33 третий год выдался удачным. Говнюк первым прознал о проблемах. Пока мы старались не высовываться, он начал отжимать наших клиентов. Сперва без шума пропали грузовики. Один клиент перепил и упал на машине с моста. Другой же вдруг закрыл свою лавочку и свалил на север. И вас это не смутило? Меня нет. Возможно, Поле что-то почуял. Но, несмотря на копов за нашей спиной и на происки Морелла, мы отлично зарабатывали. Дон не хотел привлекать внимания, Так что нам оставалось квасить и развлекаться. Всякий раз, заходя в бар, я видел Сару. Славный был год, пока Фрэнк… Калетти, канцельер Дона? Да, все верно. Он разъяснил мне, да и вообще всем нам. А вас, парни, все чаще говорят в городе. Да, вчера слегка помахали кулаками. Ерунда. Я не про кабацкие драки. Я беспокоюсь, что ты приходишь в клуб и за всех платишь. Ну, надо же бабки тратить. Проду их на воскресных скачках. Своди даму на шоу, ну или вложись во что-то. Что, стать парнишкой с Уолл-стрит? Не дерзи мне, Томми. Я пытаюсь объяснить тебе, как не оказаться в канаве. У тебя была собака, Том? Да. Дворняшка в детстве. Мне было лет восемь. Мы еще жили на Сицилии. И была у меня красотка чернекодулятная, шустрая морзая. Не было собаки быстрее ее. Я встретил Дона. Мы стали проводить собачьи бега. Ставили на нее мелочь, пустые гизы. Ни одна собака не могла догнать ее. Пока в какой-то день она не пришла второй. Мы проиграли тогда складной нож. Но Дон пришел в бешенство. Она состарилась? Нет. Залетела. Началась течка. Она сбежала. И каждый пес, каждый пес отымел. Ты как та собака, Томми. Соря деньгами ты становишься сукой во время течки. Я думал, пример типа будет. Тебе тоже тебя каждый имеет. А когда тебя отымеют, а, ну да. ты становишься бесполезен. Понимаешь, о чем я? Да, я тебя понял. Неплохой Прошу. пример. Задумайся о своей карьере. Олли достиг потолка, он хорош в драке, но умом не влещет и руководить не может. Сэм предан, но он недальновиден. А вот ты, Томми, мог бы однажды управлять городом. Что ж, я ценю это, Фрэнк. Так это, что случилось с собакой? он хотел ее утопить я сломал ему нос высади меня здесь и в итоге передавай привет Саре, томми Так, ну сохранение прошло успешно загородная прогулка 33 год. А она ну как раз в кафешке об этом не общались и... фрэнк планами заказами деньгами он мог позвонить хоть посреди ночи а, Томми. Фрэнк тебя его так горы. ребят мы ну все будем заканчивать Похоже, серию тебя ждет Давайте Спасибо, в следующей серии уже все Сарат, продолжим Нажимаю на Escape. Всем спасибо за просмотр. Если что, опять же, я не монах. Просто мне холодно было. По крайней мере, с самого утра. Сейчас более-менее согрелся. Не знаю, может, маленькая температура есть. Хотя вряд ли. Этот. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте о ежедневных стримах по PUBG Light. И я буду стараться ежедневно выпускать дневные ролики. Это будет Mafia 3. Это будет Resident Evil 3. Ой, Мафия 3, Мафия 1 а, И Дэдстрейдинг, ну Дэдстрейдинг я думаю Уже начать выпускать после Мафии, вы тоже так считаете? Если вы считаете, что параллельно С Мафией и Резидентом Выпускать Дэдстрейдинг То в принципе пишите об этом в комментарии я буду параллельно выпускать То есть будет прохождение идти Внеочередно Ну, а так, все Всем спасибо за просмотр, всем пока